Ой. короче сегодня у нас погода пасмурная и я сегодня ночью плохо спала, старинка Дариной животик наверное, может из-за погоды а пока блины жарятся хочу вам рассказать новость новость такую у меня вчера вечером в 8 часов вечера позвонил родной племянник у братишки сын вот. и рассказал, где они находятся. Они потерялись было. В итоге он нашел нас через соцсети, через Андрея, племянника. У Андрея племянника Денис вчера прибежал. Вот так вот он все. Прибежал, говорит, а, так. у вас, говорит, Айрат позвонил. Сказал передать номер телефона его или и подзвонить. Вот. И сразу... Переписали телефон и позвонили Хайрату. Я сразу начала расспрашивать, где вы находитесь еще, где вообще У вас не было, не слышно, ничего. Он мне рассказал, что находится в интернете. Вместе с Машенькой. Маша с ним рядом. Я говорю, не хочу здесь голос. Такой шустро-шустро, быстро-быстро говорит Айрат у меня. Я говорю, а папа где? Папа в Хантамансийске. А что он там делает, не знаю. А что он у нас не собирается забирать, он не знаю. Я говорю, как так-то? Вести веса и детей потерял. Не вижу, где? <coughs> вот они позвонили. А, вот он, Айрат позвонил. И мне говорит, я хочу домой. Мне него очень жалко стало, потому что моя мама его растила сама, а в итоге вот, что произошло, то, что у ну, него следил Руслан, не могу говорить, без слез не могу это говорить. Очень тяжко на душе. Я говорю, сколько у вас время? Он такой, 10 часов, на 2 часа, разница у нас. Я говорю, в каком городе? Он мне сказал, я даже не запомнила город, такой город, я ничего никогда не слышала. А да, он он еще вспомнил, увидел YouTube канал мой еще, ну с кем-то не вспомнил, он нас, я говорю, написать там не мог, потому что он не его там нет, я не знаю почему ему. может думал, что это... лучше так связаться. Он у не мог в соцсетях найти, потому что Дима по другим этим сидит. У меня так там несколько страниц и искать меня тяжело тоже. Ну, ребенок. Ему сейчас 14 лет скоро должно быть. Нольчик. Бабушка не сказала, а то бабушка будет расстраиваться. Дима они потом вчера разговаривали. Дима и Айрат, Айрат с утра в 6 утра написал. Ну, у нас 6, у них 8. Дима. И то здесь. Скучает он по нам. Я его очень хочу. Но мне никто не даст его. Я это уже знаю. Так как у меня у самой много детей. Вот. Я бы, конечно, аэрод с Машей взяла бы в себе. Но опять же с Русланом конфликт опять. Я не хочу. Но, слава богу, я ряд нашелся. Вот это слава богу. У нас телефон есть, теперь можем в любой момент связаться, он может к нам посмотреть или написать. вот. Его домой тянет сказал мне для меня Не могу ничего сказать. А, все, пошла. Айрат. Домой-то тянет. Пистолет держи. Первый белый пистолет. Сядь вообще всех закрыла, Динара. Всех А я домой хочешь? Да сказали. Чего <клес> хочешь? Ты домой хочешь? А, Машулька то где? Посади. Уже Мы, ну, уже не знаем, что спросить. Папа-то... А, блин, это фигня, делаешь, Точно, брызгалку, чё взяла. Но ты угадал, племяш. Слушай, Рад. Окна, что ли, да. <Стар Bolsonaro> точно окна мыла я. Я не могу. Да вот. Да я окна мыла, вот стою с тобой разговариваю. Она тебя на камеру снимает. Так за кем пошел Айрат? Где? О, вот денары. Ты куда пошел, Тайрат? А мне сказали, что я это. Вот здесь есть заветная сестра, можно. Он тетя. Школьный мундпм. А для третьего чармуда. Тоже так делают. как Руслан делает. Ай как как Дима да, делает, также. Где туда, мол? А? Телефон вас нужен. А, номер телефона? А, ладно, ладно. Закинем сегодня, дадим. Я тебе позже подожди, сейчас тебе попозже напишу номер-то. Ладно. Сейчас, подожди, сейчас напишу. Сейчас, сейчас напишет Фарида. Да, свой напишу. А, у мамы? Ага. Ой, какой Написала я тебе ВКонтакте? Да, донья гузель. Тётя гузеля. Она его тётя гузеля, да? Да, да. Тетя гузеля. да. она его тётя гузеля. Две да? <свист> да, <его>, <свист> н, скажи две н. Она а его с двумя н если что. А, да, а тот сон же тот уже. А, точно, точно. Я скинула Айрат в старший Давай записывай. Давай. Напишите так, 8-9-8. Машку, Машку позови. Она гуляет. А через сколько она придет, Тайрат? А ты что гулять пошел? Не пошел. Ты что не гуляешь? Он-то пределовой. <свист> <свист> <свист> Подними камеру. Ты тоже, наверное, на телефоне еще сидишь, да? Ну да, если телефон <свист> РСИН. <Расшир> а кто купил телефон-то? Папа. Какой? Папа, Какой? а кстати, вы знаете что? <свист> Фуридан. Что? Ты знаешь, помнишь, я тебе такого парня в 18-летнем вот отказывал, да? <свист> ну. <Но>. Полил? <свист> сегодня должен телефон привезти Нахрена А ты смотри Айрат, хочу спросить А вы Я так Он мне должен принести айфон Айрат А ты смотри а... Ты вот а, с папой ездил Ты где был то с ним? Где жил то? Я в Челябинске Там съемная квартира была Ага А папа не работал нигде? Он он не, хотел хотел... не хотел работать, и... пожалуйста. И... А и... где живет-то? И... Где? -то а у какой они? У каких людей он живет? Он не знает, но... А я не знаю, Короче, вас А вас... вы как кушали? Вы в лесу, что ли, жили? Где жили Тайрат? Мы в съемной квартире жили. Нет, а что а у нас, пос... а нас поселки говорят, что вас в лесу, вы как будто осенью, ты ногу отморозил, нет? У него, закончили, у него закончились деньги, он это типа, это, не сказал, типа, на, на выходной так, поехали туда. Обманул, да, вас увез? Ну, типа того, да считай, деньги закончились, вот и. Ага. Ну вы-то жили в шалаше то, что ли, Айрат? В шалаше. Ну здесь так говорят. <с с> шалаше. Вы долго жили-то в лесу, Айрат? Ну, не так уж вот долго. Сколько? Да я не помню. Не хочешь вспоминать, Да. да? Да, я, уже здесь я знаю, знаю, рад. Тяжко, да, на душе, конечно. Знаете, ну крыша есть. Не обижать тебя никто? Нет. Не -а -а. Он сам кого хочет <сих> жить. <сих> <сих> да, ты, ты шустрый малый у нас, молодец. Не как Руслан. Руслан был тихий у нас. А вы забрать меня не сможете? Да как не. Я тебя заберу, Айрат. Ты, ты хочешь к нам? Ну, если да, нормально. А если папаша у тебя начнет вякать? Ну, да, блин, спасибо. А ты потом скажешь, я к папе пойду. Так если у него там денег нет, то он не работает. Ты с нами хочешь жить? Ну, да. Я сейчас заплачу, что ли? Узнай там, скажи. Узнай, можно нельзя. Мы-то тебя рад с удовольствием с Машкой-то забрали бы. А я-то с удовольствием поехал. Да? Я знаю, ты получился бы и все тут на... А там какие документы? Че надо собирать-то, чтоб тебя сюда привезти? А я не знаю, а у папы-то лишения правды нету. Вот. Не лишили? Да. Вот, нам никто не даст. Видишь, пап, папа-то у тебя сам тормозит. Почему? Он же может сказать то, что он не хочет жить с папой, там он может хочет сказать то, что с тетей хочет жить. Сказать, но его лишить надо, понимаешь? Сказать ну, тебе. Это... Я это хочу перед ним сказать. Конечно, стыдно будет. Конечно, стыдно. Папа Что-то надо думать. А ты с папой то поговори, Айрат! Айрат! Ты с папой то поговори! Здравствуйте! Здравствуйте! С папой то поговори! Что он, что он хоть скажет? Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте. Извините, а можно узнать? Да. Пожалуйста. А Айрата с Машей вообще оттуда забрать никак нельзя? Почему? Можно. Вы можете сюда приехать и позвониться с, нашими, с нашей администрацией. Выходите на связь обязательно, не пропадайте. Мы вопрос будем решать. Мы, мы вообще не знали. Нас Айрат сам нашел. А через... Потому что он мне сказал, что он вас нашел в ВКонтакте. Я вам могу дать номер телефона, вы можете позвонить и пообщаться по этому вопросу. Ага. Написывайте. Сейчас пришлите. А вот смотрите, я еще хотела узнать о а, то, что вот у него отец есть, да? И <coughs> а, он же не отказывает, как его, не лишенный родительских прав. Как его, их дадут мне? Вот эти вот, вопросы, угодно, вы Давай, Мама, я хорошо. Я Номер телефона диктуйте, мы записываем. Вот. А кого спросить? У нас заведующая Николаевна. Ага. Очень хорошо, спасибо. И там вы уже будете разговаривать как надо. Все вопросы к ней, значит. Спасибо большое. Она, Она услышала все равно. <соединяющие> <соединяющие> Сейчас решим что-нибудь. Может, заберем потом вас? Не переживай, ладно? Сейчас дядя Андреем решим, поговорим. Все как чё, как положено. Все равно папа-то у тебя не, воз... не заберет тебя. Угу. Да? Так он не звонит к ним. Ты хочешь к нам, да? Да. Не, ну, или да, или да да да да, да. Машу тоже спроси, хочет ли Машу хочет. Машу спроси, хочет она к тете Гузеле ехать жить, нет? Ну, наверное, Она с тобой по-любому поедет, да? Да, да, с сестрой. Протере, да. Тогда я позвоню, она, это, сегодня, завтра позвоню завтра. с утра и поговорим мы с ней, что, как делать. Ладно? Да. да. Так что не расстраивайся, что-нибудь решим. Молодец, что ты нас нашел, умница, сынок. Ага. Вот. Слава Богу, не расстраивайся, все хорошо будет. Сейчас придет все свою колею и будет хорошо. Да. На. А у вас там да? Нет у нас никакого коронавируса. А Да нету, нету. У нас огород все... Да? Понятно. Не бойся, нету у нас ничего. Родинки у него вылазили на рецепт. Такие у него их были, только меньше. Можно, можно. Можно уже сейчас будет все Да. Так что вот так вот. он вон Фариду посажу. Так что созвонимся обязательно. Завтра начну узнавать, что как. Что как скажут там. И... Муа! Муа, сынок! Бабушка, бабушка ведь сидит у нас здесь. Бабушка, поцелуй. Я поцелую. Ты сюда встань, а то не видит. Ира. Ай. Бабушку поцелуй. Бабушка очень старая, старая, видишь? Да, очень. Сколько вам лет-то? 83. три. Нормально. Нормально. Ид шорт, ид шорт. Чела с ид шорт. Плачет, Айрат, плачет бабушка-то. Я вот когда слезы вижу, я всегда лизну, у меня встает у, у меня тоже. Надо быть крепким. Все заплакали. Все нормально, не плакай. Кто там плачет? Кто там плачет? Я не плачу. <решит> <решит> бабушка плачет, а, скажи. Да, бабушка плачет. Вот. Ой, бабушка постарела, <решит> Так что еще бабушку увидишь, так что здесь будешь. Мы тебя привезем. А? Да. Будешь кужинить. А? Кужин... а? Тоже Нет, у нас. Мы уже в трехлитровой. В трехкомнатной. В трехкомнатной живем. В Так что есть место, Айрат. Другая что ли? Да. У дяди Андрея на квартире живем. живем. Ну где Денис Калугин жил? Вот мы тут серьезно на самом деле а где, а где нет, ну, я знаю, как поехал а, работать поехал папе помогать вот друзья поговорили мы с моим племянником он хочет домой к нам как вы слышали и будем созваниваться сейчас с андреем переговорим что как почем но все-таки родная кровь, Не Айна это, айрат сам нас нашел через компьютер. Никакая не Айна, никакой Багдан. Айрат сам у нас нашел.